Здравствуйте, здравствуйте, Анатолий Александрович, здравствуйте все зрители. Не успел, не успел вас представить еще. Ну тогда вам с, самой надо представить себя. Немного так буквально в нескольких словах. И yeah. мы начнем с вами беседу. Да, я Елена Шашкова. Я давно увлекаюсь темы саморазвития и психологии меня глубоко покорила ваша книга. Просто было открытием для меня пута материнской любви. Я вот впервые ее когда прочитала, до сих пор я выражаю вам огромнейшую благодарность за эту книгу, действительно, потому что мне 32 года наше советское детство не подразумевало таких открытий совершенно и Соответственно, все, то есть, все шишки приходилось набивать самой. Благодаря вашей книге очень много встала на свои места. Касаемо вот в плане там как раз развития женственности и так далее, потому что росла я обычным советским ребенком, можно так сказать, я даже, наверное, пацанка больше была. <с clicks> вот. выучилась на госслужащего тоже такая профессия была. Прям командир-командир из -командир детства. вот. И как-то внутри у меня вот отзывалось, что немножко что-то не так, что-то нужно менять. Но получилось так, что я уехала в Москву, и там еще больше закалилось, как говорится. Да. В Москве закаляется сталь. Точно, да. Но я очень благодарна этому опыту, потому что такого опыта, я не знаю, получить где-то еще, если только в Нью-Йорк, куда-нибудь или вообще в другую страну уезжать. И получается, вот три года назад э, я поняла, что уже окончательно точно уже нужно что-то делать э, в плане того, что я чувствовала в себе уже все энергии женские, так сказать, которые уже искали свой выход в ином, нежели в карьере. И так вот случилось, что я уехала в Италию сначала, думала навсегда, но вернулась обратно. Вот. И три года назад, наверное, вот и начался мой такой осознанный более-менее путь, когда я занялась вопросами э, рода. То есть я, слава богу, у меня родители живы, мама и папа, и я вот с ними долго беседовала, все расспрашивала, там, занималась в архиве, сидела, узнавала о своих родственниках, о своих предках. Вот. И вот этими вопросами всеми как раз года три вот я и по сей день, как говорится, познаю все это дело. Вот. Ну, это так, если кратенько. Yeah. Ну, да, это кратенько, потому что каждый день это целая жизнь, потому что вы занимались саморазвитием и знаете, что действительно каждый день, если подходить осознанно, то проживается огромное количество всего. И я думаю, в вашей жизни еще и событий было всяких много. Поэтому понимаю, что, не, что лет вроде бы немного, но на самом деле я чувствую огромный опыт. Вот среди всех моих эфиров, которые состоялись на этой неделе, посвященных Дню Матери, который завтра состоится, этот праздник. Это тоже оригинальный эфир. У нас каждый эфир оригинальный. Я думаю, будет полезно, уважаемые наши зрители, посмотреть и все предыдущие, потому что каждый открывает какую-то очень важную часть жизни, какую-то грань жизни. И вот с Леной мы вообще... Лена еще не мама. Готовится. Очень. Готовится. Но я уже, знаете, со всех сторон к этому подхожу, чтобы вот до такой степени подготовиться, чтобы вот прям без сучка из-за задоринки. Она желает быть мамой. Желает быть мамой. Это тоже интересная стадия. Кстати, очень интересная. И важно то, что Елена задумалась именно на старте. Не тогда, когда уже неожиданная беременность, и там и начинается уже потом поиск всего, и знаний, и состояний и, и так далее, и так далее, и проблемы. А вот подготовка, она издалека начала готовиться к этому. Это тоже важный момент, потому что материнство вообще, вообще на самом деле, оно хоть и есть в крови практически у каждой женщины, практически у каждой женщины оно есть какой-то глубже какой-то не так глубоко сильно правильно, но чтобы она проявилась качественно в жизни вот это сейчас большая проблема то что например 200 лет назад я не беру сто лет назад 20 век нельзя вообще брать в расчет то что это уникальный век а вот 200 лет назад ты дальше женщина она жила в этом состоянии она жила Вокруг были женщины, вокруг были матери. Все это, все это варилось в одном э, пространстве. Жили большими семьями. Э, бабушки передавали своим внуч, внучкам все эти знания. То есть это был какой-то такой непрерывный процесс. И для женщин было легко стать матерью, легко стать женой. Потому что все навыки давались. А сейчас, вы видите, все навыки, mm -hmm. вот Лена может подтвердить, все навыки... Да. Раньше все, все было на глазах, то есть мы перен... то есть мы, я уже как от имени всех женщин перенимали опыт, глядя на все это. Сейчас вот э, большинство, так как все открыто, мы можем ехать куда хотим, когда захотим, и в, ну вот в частности я, допустим, как и, я думаю, очень много количества женщин э, покидают там родительский дом и, и уезжают, и то есть у тебя уже нету такого наблюдения. Мы все там строим карьеру сначала, у нас вот это вот начинается. Да, поэтому я тоже вот э, свое детство маму, в принципе, ну, да, чтобы мама всегда на работе. То есть там не было чтобы передохнуть где-то. Там редкие воскресенья мы проводили все вместе, вот всей семьей. А так вот, да, все время свое я с бабушкой. Везде с бабушкой, хвостиком по всем гостям. Везде, везде и всюду с бабулей. Вот. Ходила, ну, да. это, Поэтому... но, Лена, и вам еще повезло, с бабушкой вы общались, и бабушка, может быть, что-то передала из тех традиций, из глубины, а ведь многие даже и с бабушками не общались по-настоящему. Да. То есть связи прерваны, да, а у да, нас да. Связи прерваны, и женщины, вот важный такой момент, который очень сильно меня мешает материнству, это, конечно, карьера. Раньше же этого не было. Mm -hmm. это карьера, женщины была, карьера, ее карьера ⁇ это была семья. И было поэтому все просто. А сейчас сочетать семью и карьеру ⁇ это достаточно большое искусство. И очень мало женщин готовы к такому вот соединению, к такому един, единению карьеры и семьи, чтобы получилось все качественно. И поэтому очень много проблем, очень много разводов, очень много несчастных э, судеб и так далее, и так далее. Вы знаете, ведь, вот я, может быть, кто-то знает, но большинство даже не знает, что вообще в мире в 20 веке, почему я сказал, что 20 век это был вообще уникальный век, в 20 веке была включена программа по разрушению семьи. Прям кон конкретно программа по разрушению семьи. Вот один из Рокфеллеров, вот, может, помнит, который несколько лет назад разбился на самолете, вот, он снял, с ним сняли интервью. И так как он беседовал с другом, он очень откровенно отвечал на вопросы. Друг спрашивает: говорит: Вот я знаю, что вы финансируете все феминистские движения в мире, там, фестивали, выпускаете журналы. Вы снимаете фильмы специально, где женщины, эмансипированные женщины активно проявляют себя в жизни. То есть, зачем вы так много вкладываете вот в это? Вы же деньги умеете считать. Вы же огромные деньги тратите на это. Он говорит, ну, все очень просто. Ну, во-первых, в 30-х годах, мы включились в эту программу для того, чтобы женщин включить в деятельность. Таким образом, мы получили в два раза больше рабочих рук. Обратите это была программа, которая специально была направлена против женственности. Дальше, второе, мы так, ну, знаете, за рубежом страховка играет, решает все, то есть все застраховано, все, все. А Страховые, мы получили еще в два раза больше страхователей, то есть мы таким образом увеличили и этот свой финансовый поток, страховой финансовый поток. Но главное, говорит, даже не в этом дело. А главное в том, что мы, вот так вот эмансипируя женщин, вкладывая это, мы разрушаем семьи. Говорит, семья? Зачем? Ну как зачем? Когда семья разрушена, людьми легко управлять. Понимаете, это конкретный разговор. Я сам видел этот эфир, этот ролик. Понимаете? Понимаете? И вот поэтому в 20 веке был разрушен, окончательно был разрушен вообще институт семьи, который был когда-то там создан, и он существовал много веков. Он, конечно, не совсем отвечал времени. Конечно, его надо было как-то реставрировать и прочее. Но то, что он был целенаправленно, злостно, я бы сказал даже, разрушен, это мы сейчас, как говорится, испытываем на себе. Это вот, Пожинаем Пожинаем вот, плоды пожинаем плоды. Лена, вот, вот такое вот действительно и в советское время мы выросли на этом. В Советском Союзе то же самое же происходило. То же самое же происходило. Уничтожение всех Там традиций, еще все да. усугубилось, да, вот уничтожением, как раз хотел сказать, традиции, веры и всего вообще. Силу духа да. пытались и, сломить и получилось, смотрели, да, А как разрывали корни вот эти вот новостройки, прочие комсомольские стройки, концентрационные лагеря, которые у нас... Это все же разрывало людей, разрывало связи, корни, разбрасывало по стране. И в результате мы действительно потеряли очень много. И вот Елена у нас, ну, как вот плод вот такого разрушения женского Да, я вот девочкам сейчас, да, с кем общаемся, я Всегда пытаюсь как-то направить все-таки в то русло, что начинайте оттуда. Потому что даже, я вот говорю по своему опыту, сидя в архиве, находя там записи своих ä, предков, которые там, я узнала, огромная просто сила была. Действительно, у меня оба рода, и папин и мамин род, занимались хлебом. А это вообще, это просто такое... Когда ты это начинаешь осознавать, совершенно ниоткуда приходят действительно силы. Ты понимаешь, ты себя чувствуешь совершенно иначе. И уже дальше дорога открывается, как говорится. Дальнейшие двери уже легче открыть. Поэтому, конечно, вот до революционного вот этого периода еще более-менее можно найти информацию. Потом, конечно, это уже сложнее, но стараться надо, пробовать. Вот, к этому призываю. Вот это хорошо, что вы поднимаете свои исторические корни. Это важно. Но здесь это не просто сделать у нас в стране. Да. Я, тоже, я тоже искал и дошел до 1840 года, угу, угу. дальше все оборвалось. Вот. Но примерно я представляю мои корни с Волги и Одна линия, вторая линия Стамбовской области, ой, губернии. Вот э, приехали они оттуда и оттуда в Сибирь, там соединили, там пошло вот, э, дальше пошла сибирская история, алтайская история. Вот, э, так вот я знаю, насколько это трудно. Но я считаю, что это вообще-то э, особо рвать сердце не нужно, что не помнят, нет знаний, нет информации. Э, важно другое важно очень глубоко развиваться. Через свое развитие ты, в твоем теле все записано, в твоем подсознании все есть. И в твоей жизни так или иначе проявляется все то, что, что было в твоих корнях. Так или иначе, это проявляется. Именно так и... я и начала. Да. И вот, и занимаясь собой, собственным развитием, постепенно, шаг за шагом, отслеживая все знаки, ты потихоньку, потихоньку начинаешь выстраивать свой род уже более объемно. Вот вы в архивах посидели, вы сказали, почувствовали силу, потому что вы прикоснулись к роду, почувствовали силу. Кто-то съездил на место гибели в Отечественную войну, там, своего, там, деда, прадеда, там дяди и таким образом сразу же тоже сила сила дается все это открывается поэтому э, нужно это делать нужно искать э, нужно этим заниматься но еще раз говорю но не рвите сердце если это не получается живите просто сейчас в этой жизни максимально осознанно э, отслеживайте все знаки которые мир дает мир очень тонко, нежно, дает все, все необходимое для того, чтобы вы познали э, свой род, даже не зная его, разобрались с ним, даже не зная его, помогли ему, даже не зная его. Даже если вы не знаете своих родителей, и такое встречается, все равно можно построить так свою жизнь, что вы соединитесь с этим родом. Я это э, уже много раз э, помогал многим ну, выстроить вот такие отношения, даже тогда когда ты не знаешь свой род и вот кстати наш курс я не знаю вы слышали нет ли на курс генетическое здоровье да вот, да вот. я туда папу вот хотела и вообще тоже не только этот курс меня совершенно покорила ваше э, 10 раз по 8 это да. просто шедевр мой папа просто ваш ровесник и для меня это было вот просто, я папе показываю, говорю, посмотри, вот как можно и как нужно, в принципе. Да, я знакома с генетическим здоровьем, и неоднократно, вот у меня как раз папа не, не так давно переболел, к сожалению, и мы вот восстанавливали его, я пыталась там что-то, да, ну, что это не только физика, это нужно где-то еще подумать, но тяжело пока как бы перестроить это. Тяжело, но не безнадежно, поверьте. Вы мне сейчас вот это в первый раз мне дали обратную связь, что вот эти 10 раз по 8 кому-то интересно. Это замечательно, это просто я говорю. Это я буду продолжать, а то я месяц Обязательно. <смех> Нет, я смотрела все вот все в актуальном у вас, что записано. Это, конечно, идея сама по себе настолько заряжает. Вот я, я, я бы хотела, чтобы и наши родители... Мы, да, понятно, новое поколение, мы ищем, сами пытаемся что-то сделать, а вот нашим родителям такие примеры. Это просто вот вам огромное благодарю за Хорошо. это. Хорошо. Замечательно. Ну, вот, кстати, мы сейчас с вами как раз и рассматриваем, наверное, больше вашу подготовку через подготовку родителей к вашему вот, новому состоянию, к вашему материнству. Потому что первое, что нужно сделать вообще, если хочешь стать матерью, чтобы все было хорошо, это надо подготовить своих родителей. Многие забывают об этом. И потом испытывают проблемы. Вот лучше, если все-таки начинать с этого. Начинать с корней. Как любое дерево, согласитесь. Нужно полить сначала корни. чтобы они ожили, подпитали. Они подпитают ствол, дадут соки веточкам. И уже веточка родит тот листочек, который вы ждете. То есть вот, вот этот путь не забывайте, друзья, проходите. Вот Лена... У тебя есть опыт вот такого прохождения? Именно через проработку с родителями? Я не совсем поняла вот сейчас, да? Именно, именно через проработку с родителями. Вы сказали, да. что вы с разных сторон к своему будущему материнству, но вот с этой стороны вы подходили да. к этому вопросу? Что, конечно, каком... конечно, да, безусловно. Ну, во-первых, родители сами уже намекали там не раз, да, что там 33, Ой, родители... дорогая, что пора. Намекали? Они просто долго по маковке зачастую. Да, да, да. Вот, и, конечно, да, я разговаривала, я узнавала все у мамы, во-первых, как... как... Вообще вот она там, да, как у них все это строилось. То есть я отдельно всегда там разговаривала с папой, отдельно с мамой, смотрела с разных сторон на это. А, да, мы, как, как сказать, я даже попытаюсь вот сейчас как-то описать. Я узнала очень много, допустим, о том, почему, да, этого не случилось со мной там раньше, допустим. И я поняла через эту проработку с родителями, она простая, это разговор, действительно. Ты очень много всего понимаешь из разговора с мамой, с папой. Когда там, мне мама начинает да, рассказывать какую-то историю, я думаю, так вот здесь надо мне что-то с собой сделать, почистить, там что-то убрать. Вот, значит, откуда у меня это убеждение, там или еще что-то, что меня, да, там какую-то дверь не дает открыть. Вот, допустим... У меня такой момент был в жизни, да, я, ну, как для меня очень сложно было довериться там мужчине в плане вообще вот просто отношения завязать. Для меня все друзья, все. Ну, Хотя... Санка, под... лидер, понятно. Да, да, да, вот. Поэтому у меня все такие прям друзья, все нормально. А потом, когда мне уже сказали, Лен, ну, вот этот молодой человек к тебе не относится как друг он видно, что он там что-то... А я, я не понимаю. Говорю, как так? Нет, вроде все, друг, и все. <смех> О чем речь? <смех> да, да. И я... Вот один из самых главных, так сказать, примеров проработки с мамой. Я в разговоре... Да, я знала, то есть я вообще в принципе... Меня мама родила на восьмом месяце беременности, потому что у нее там с почками были проблемы. И... Как потом выяснилось, только спустя 21 день меня мама вообще просто взяла на руки. То есть и после этого я начала копать эту историю, поняла, что да, вот с психологами прорабатывала, в том плане, что базовое доверие к миру у ребеночка не складывается, если он к маме, ну, вот эти первые дни жизни, самые главные, да, первые часы даже, Маме там меня даже на живот не выложили. Ну, то есть показали, все нормально, здорово унесли, и все. И 21 день я, получается, была абсолютно одна. И, конечно, я вот только благодаря разговору с мамой, с психологами, все это начала понимать. А это мне было еще вот сколько? Три года назад, только я дошла до этого своим пешком. Вот. То есть, по сути, только в 30 лет ты начала... Вообще я задумала. вообще, да, я поняла, почему э, я дружу с мужчинами, по большей части, почему я, ну, у меня были, конечно, отношения, но они не складывались именно, ну, как вот, они ну, должны, по сути, да, складываться. И превращались во что-то серьезное. Ну, до брака не доходило, скажем так, да. Понятно. Отношения но были долгими, вы... то есть, да, мы там шли к свадьбе, но она не состоялась. А вы э, одна была у мамы? Нет? Старший брат, еще у меня есть. Но у нас большая разница семь да. лет. Разница. Понятно. Но вот вы уже теперь знаете. Читали пута материнской любви. От мамы не было вот этого избыточного материнства в ваш адрес? Нет скорее даже, наверное, наоборот не было такого прям вот какой-то трясучки, там, что вот у меня дочь одна, там, все такое нет, мы совершенно спокойно даже у нас, конечно как в любом подростковом возрасте были даже свои там проблемы и как-то интуитивным, наверное иначе не могу назвать, потому что ну не было раньше психологов, когда я была подростком, там, и как-то у нас такой вот, наверное, был момент, когда у мамы, у подруги умерла дочь, и на похоронах, вот я помню, вот этот момент, мы стоим с мамой, смотрим друг на друга, и я вот поняла, насколько мама важна, близка, и что все, это один единственный близкий такой человек тебе. То есть мы начали настраивать уже такие отношения, как подружки. То есть вот с, с тех пор... Но не было такого, что вот мама прям держалась там как-то, что... Но это вам, вам повезло. Вот этой части вашей избыточного материнства нет. Это очень здорово. Это вам, конечно, повезло. Но вот, скорее всего, вас удержало от замужества и рождения детей вот в таком возрасте. Это ваша карьера, скорее всего, да? Вот это движение в эту сторону. Да, большая. да. Лидер, и пошла, и пошла, и карьера. То есть вот это все увело вас с этого пути. Кстати, в Европе сейчас довольно модно даже выходить замуж где-то лет в 35. Считается, что женщина состоялась, карьеру сделала. И потом она вот может уже создавать семью. Но я как профессионал могу сказать, что в этом возрасте можно создать только специфическую семью. В семью, в которой женщина лидер, как правило, как правило лидер, она уже не сможет стать, стать просто женщиной, просто хозяйкой, просто мамой. Она все будет это делать, но это будет делать только, как говорится, вторым номером после работы, после карьеры. Потому что она уже вошла в эту тему. То есть это, это совершенно другой формат женщины и это формат который которому обязательно к такой женщине нужно пристегнуть психолога потому что она будет по жизни дальше встречаться с большими трудностями поэтому институт психологов за рубежом очень сильно развит потому что женщины вынуждены выстраивать искусственно строить вот эти свои отношения не естественным путем а искусственно потому что они вначале нарушили, вначале нарушили свое естество, уйдя в карьеру. То есть то естество, которое из юношества переходит вот в молодость. И вот это, на этой волне молодости женщина раскрывается и решает женские задачи. Это естественно. А когда она из юношества переходит в образование, в карьеру, это неестественно. И эта неестественность приводит, приводит к проблемам к очень серьезным проблемам практически сейчас 90 процентов женщин сталкиваются именно с этим именно идут по этому пути и испытывают огромные проблемы или остаются одинокими или остаются бездетными или рожают больных детей или у них там проблемы с рождением вообще детей и так далее то есть это все отсюда это все от той программы о которой я сказал в начале вот рокфеллер программы эмансипации женщин. Милые женщины, возвращайтесь к своему естеству. Это исключительно важно для материнства. Вот сегодня мы... Сегодня у нас, кстати, был эфир с... Мама женщиной, пятерых детей, да? Да, с Мадины из да. Казахстана. Она, она мудро соединила в себе и материнство и карьеру, но уже перебор был в, в карьеру, и вот сейчас встреча это была для нее очень важной, не случайной. Кто не видел эту этот эфир, посмотрите, пожалуйста. Он много дает, большой заряд женщинам, открывает им горизонты, но с другой стороны там очень хорошо видно, как она эти опасности обходит, что она постоянно развивается, постоянно включает Какие-то ресурсы входят в новые образовательные программы. Вот сейчас даже вот при, таком, при такой загруженности. Пять детей, там бизнес, свой танцевальный ансамбль. Ездит везде там, и, так далее, и так далее. И она находит время еще и заниматься. Берет у меня курсы и так далее. Понимаете, поэтому вот это редкое сочетание. Вот почему я назвал это все. Это редкое сочетание. В основном, женщины, как включаются в карьеру, все, все остальное отбрасывают. Да. Все. Вот вы, наверное, пошли по такому пути. Отбросили все. Мужчины – это друзья. Ну, там можно для секса еще что-то э, сыграть, какую-то сценку. И все, и на этом все заканчивалось. Хорошо, что вы все вовремя. У вас впереди лучшее время. Лучшее время. До 40 лет у вас замечательное время. У вас целых 7 лет, за которые можно очень многое что создать. И я думаю, что... У вас ну, это оно поможет... уже создается, да, я же говорю, это, все эти шаги были не зря совершенно. Точно это я могу сказать. Я еще вот вспоминаю тот момент еще в апреле, по-моему, или в мае, у вас был прямой эфир с Веры Брежневой. По-моему, с Веры Брежневой. И э, там вот что меня тоже, да, так, можно сказать, затянуло в ваш аккаунт, я все, я уже подписалась, и я даже не знала, что вы есть в Инстаграме, вот благодаря Вере Брежневой я, собственно, и узнала вообще, что вы есть в Инстаграме, думаю, ух ты, потому что книгу я до этого читала. И там вот был очень тоже классный момент а, про э, состояние женщины, да, вот при, как признаки женственности, да, то, что вот там нежность, мудрость там. И каждый день вы дали такой совет, да, там проживать одно состояние обязательно. За это я вас тоже очень благодарю, потому что практика просто невероятная. Реально, когда ты начинаешь замечать за собой, и в какой-то ситуации я начала просто как через фильтр проводить свои Действия, мысли и так далее, когда, думаю, так хорошо, как бы сейчас отреагировала там не, ну, женщина нежная, да, вот как очень полезная практика тоже всем девочкам посоветовала. Да. Мы. мы даже создали клуб, женский клуб, где эти практики вместе коллективно проходят, а коллективно это гарантия, что, ну, не, не соскочишь с этой темой. Действительно, действительно простые простые вещи но не настолько открывают, то что каждый вот даже просто прочитал в каком-то качестве и наметил на следующий день его прожить даже если ты забыл но ты запустил процесс подсознания и он обязательно будет крутиться уже какая-то ступенька будет освоена и так каждый день это вообще действительно просто просто и очень эффективно такие результаты мощнейшие от простого такого действия поэтому милые женщины вы сейчас вообще богаты тем что обладаете таким объемом информации таким объемом всех знаний таким количеством мастеров которые готовы с вами поделиться всем только впитывайте и реализуйте впитывайте и реализуйте и поэтому все вся та нагрузка на наш на нас наложенные двадцатым веком а это наши мамы это дети войны и они много что прожили и много что заложили и в нас и нам передали то есть вот это все уходит на второй план потому что мы сейчас имеем знание и имеем возможность опыт приобрести а скажите елена а вот ваша перспектива вы вот как-то мечтаете об этом? Вот вы сегодня смотрели этот эфир с Мадиной. Вот помните, там много... Взяла обращается... уже себе на заметку, да, как они с семьей перед Новым годом пишут. 10 желаний просто потрясающе, действительно. Но это семьей пишут. Ну а вы сами вообще мечтать, вот вы мечтали вообще с детства, на каком-то этапе жизни, вы мечтали или нет? Да, да, да, да. В детстве я, наверное, не, не скажу, что прям вот я там была мечтателем. Это вот как раз осознанный путь, когда, собственно, начался. Я, То есть до этого было как-то неосознанно, вроде подумала, захотела. И спустя какое-то время я понимаю, ух ты, сбылось. А вот как раз три года назад я уже подошла к этому делу осознанно, ответственно. Поняла, что да, не просто так все. и с мечтами, я вот тоже такие, то, что вот Мадина рассказывала, да, у них вот это все в кругу семьи, это, конечно, не знаю, это здорово, когда поддерживают близкие, когда вот тоже есть это, да, единение, но мы сами должны это делать тоже, поэтому у нас, у меня вот есть такое, да, я тоже там записываю обязательно, у меня там есть блокнотик мой, куда я записываю тоже все свои. Хочу что и спустя какое-то время открываю, смотрю и вычеркиваю уже. Да, есть много таких вы, несмотря, инструментов. Вы, несмотря на то, что э, были такой деловой, активный бизнес, э, леди, Это, вы э, мечтали. Вы все-таки мечты свои... Работе... Когда я работала, у меня кроме работы и учебы там параллельные курсы, это нет. Меня, я говорю, жизнь так вывела, что работа ушла на второй план, и когда мне нужно было срочно искать там работу, э, у нас я работала в банке, у нас банк лишили лицензии, и я, э, то есть все мои коллеги там ринулись снова вот в это колесо искать работу, а я поняла, что мне, причем я интуитивно за несколько лет до этого я понимала, что я не могу так больше, я хочу заниматься собой. То есть уже все. И я То не побежала есть, в этот круг по, снова. По вашему, по вашему желанию банк решили лицензию, я так понимаю. Ну, коллеги так шутили. Не знаю, может быть, мысленно где-то я и... Ну, не дай бог, конечно. После этого, да, я вот уже осознанно подошла, написала чего я хочу дальше, то есть я села там, да, какое-то у обычных, наверное, у всех у нас там пожелания, там, дом свой, еще что-то, еще, ну, такие материальные вещи, а потом я села и задала себе вопрос, хорошо, это все у тебя будет, а дальше что? У тебя нету там семьи, детей, еще что-то, вот ты будешь счастлива в этом прекрасном шикарном доме в одиночестве? Ну, там, друзья, понятно, да, и после этого вот началась моя другая совершенно абсолютно жизнь и после вот проработки всех вот этих вещей начали открываться совершенно другие двери я да я встретила свою любовь и все идет уже к тому что да все будет очень важный момент еще хочу отметить дело в том что это у вас происходило как раз в преддверии ваших 33 лет. Не случайно mm -hmm. говорить возраст Христа. Это действительно значимая дата. Люди зачастую не обращают внимания Сейчас. на это. Но это очень важная дата. К этому времени не надо действительно задуматься о жизни. 30, 33 годам вот возраст крещения, это должно произойти какое-то духовное крещение. Нужно открыть небо, как я говорю, открыть небо для себя. И увидеть, что ты сам не просто суповой набор мышцы, кости там и так далее, нервы, а ты еще и духовная сущность, ты еще божественная сущность, и вот это все все вместе должно произойти вот к этим годам. тогда все дальше начнет происходить хорошо. Вы все-таки успели, вы попали в этот процесс, вы три года уже в этом процессе своего духовного перерождения, поэтому я думаю что у вас все получится замечательно. Поэтому счастье не за горами, да. Оно уже здесь. Я не сомневаюсь в этом. Хорошо. Хорошо. Лена, а скажите, пожалуйста, какие у вас отношения с отцом? Вот это важный момент, потому что мы о мамах, о мамах все эту неделю говорим. А вот Отношения с отцом. Как у вас выстроены отношения с отцом? С отцом тоже все хорошо. У меня дело в том, что родители уже давно... Мне было, по-моему, 7 или 8 лет, когда они развелись. И тоже у нас был очень сложный период, так сказать, который прям... Мы все больно переживали. Но ну, потому что там родители начали делить что-то, там, в том числе и детей, да. И когда-то вот папа мне до сих пор вспоминает, он говорит, совершенно осознанные глаза твои, и когда ты подошла ребенком и сказала, пап, вот я люблю и маму одинаково, и тебя одинаково. Ну, то есть я хочу, чтобы вы общались, то есть мне без разницы там решать свои вопросы, какие у вас там есть. Я ваш ребенок общий. И то есть, ну, вот с того момента, как бы, получается, у меня отношения и с мамой, и с папой всегда были вот наверное, 2000, какой-то там год, когда я с ними тоже там уже, будучи не ребенком, а осознанная осознанной девушкой пришла и разговаривала. Я говорю отдельно с мамой, отдельно с папой. Мы проводили время, то есть, ну, такой, вместе ездили на отдых. Допустим, я там отпуск беру, там с мамой уезжаю, В следующий отпуск я с папой отдыхаю и мы все-все-все прорабатывали, проговаривали именно. Я вот задавала вопросы, спрашивала. И с папой у меня довольно-таки откровенные такие отношения хорошие. Все. Единственное, вот, единственное, я говорю, что а, мне. В какой-то момент как раз, когда вот, ну, года три назад да, я там пришла к этой более-менее осознанности, я начала их тянуть за собой. То есть там вот эту информацию, ну посмотрите, это же вот так, и это же вот так работает, давайте мечтать, давайте там, там, ну, то есть как-то начала их прям сильно тянуть, пока не поняла, что как бы, каждый свой путь должен пройти сам. То есть никого никуда нельзя тянуть насильно. Атмосферу, атмосферу создавать надо вокруг них такую, которую они э, могут... Но тянуть нельзя, тянуть нельзя. Ну вот ну, и с ты... тех пор у нас, получается, я приезжаю когда домой, у меня замечательно, мы все вместе собираемся, там и мама, и папа, сейчас уже у нас... Вот папа, как последний раз, когда приезжал тут на днях ко мне не так давно, он говорит, все таки ты у нас хранитель очага я говорю ну от папы такое конечно слушать вообще это высшая награда высокие заслуги замечательно друзья вот наши зрители видите какая необычная еще одна история еще одна грань женственности материнства будущего материнства но в принципе материнство уже в ней звучит и она готовится очень серьезно глубоко готовится я думаю что вы тоже что-то взяли из нашего вот этого эфира конечно я, безусловно я благодарю благодарю лена вас за ваш путь за то что вы ищете ищете глубоко это очень важно у вас большой потенциал у вас впереди большая жизнь постарайтесь не останавливаться и родив вы пожалуйста тоже не теряйте вот это состояние духовное продолжайте развиваться в этом направлении это гарантия того что у вас в семье будет все хорошо с детьми будет хорошо потому что сегодняшние дети обязательно требуют от родителей духовного развития обязательно без этого и наших современных детей понять невозможно а тем более их как-то воспитывать с ними как-то общаться это очень проблематично, а тем более как-то повлиять на их судьбу не получится. Только развиваясь, родители могут быть детям полезны. Вот я вот такой вывод в, этой, в этом эфире делаю. Благодарю, Лена, вас. Может быть, что-то Я вас благодарю. Я с чем-то вас затормозил. Может быть, что-то хотите сказать, скажите. Я, во-первых, признательна вам действительно за эту честь. Для меня честь выйти с вами в эфир. Я вас благодарю за это время и за действительно вопросы, которые мы с вами обсудили. Здесь, я думаю, для многих были полезны. Кто-то о них уже где-то слышал, для кого-то будет открытием. Хотелось бы, чтобы действительно это затронуло и определенные двери для других, в том числе, не только для меня, открылись дальше. Вот. Э, у меня был вопрос, единственно, от девочек, да, вот, э, которые писали мне. Я оставляла там окошечко для вопросов, и несколько девочек мне задавали вопросы, которые попросили меня задать их, точнее, вам. Как, э, если есть еще у нас там минуточка, пару минуточек, Ты, я позадала. Бы может... А, может быть, вам слышно? Свадебный салют. За окном у нас. Я слышу, да. У вас слышу. Это вам подарок. Да. Если можно, да, я задам тогда вопрос. Да-да-да. У меня есть, как сказать, два вопроса таких, потому что основные вроде как мы с вами так уже обсудили. Вот э, про девушки сейчас, ну, как бы часто я это тоже замечаю, у меня даже в окружении можно сказать, что э, девчонки беременность не донашивают, да. И слишком часто, я скажу так вот прям честно, начали попадаться истории, когда уже на более поздних сроках девчонки теряют малышей внутриутробно. От чего, почему, где копать, что смотреть? И вот ну, огромный вопрос просто. И была бы очень благодарна, да, если бы вы вот как-то чуть-чуть разобрали да. это. Конечно, вопрос очень серьезный, и, конечно, он индивидуальный. То есть, это для... в каждом случае надо смотреть глубоко mm -hmm. и рассматривать множество причин, потому что, по сути, это все-таки достаточно серьезная трагедия. И серьезный опыт, и его нужно рассматривать глубоко. Но есть общие вещи, которые практически касаются всех тех, кто прошел вот через это испытание. Первое ⁇ это, конечно же, неготовность быть матерью. Mm -hmm. Это первая причина. Это даже не, не в грамотности. там изучила, побывала на каких-то курсах там, там, и прочее, прочее. Нет. Это в первую очередь нерешенные вопросы с родителями, с родом. Это, это самая часто встречающаяся причина. Часто даже не знаю. На поверхности вроде хорошо, все нормально, а там оказывается такая глубина. Вот я просто всем настоятельно рекомендую, кто желает идти в беременность кто желает родить здорового ребенка обязательно пройдите просто обязательно пройдите вот курс генетическое здоровье